Этот процесс перехода вот от такого оптимального состояния до вот такой глыбистости, как говорят почвоведы, он может произойти где-то лет за 5-10 по разным причинам. С одной стороны, это движение агрегатов тяжелой техники. С другой стороны, это процесс выпаханности, когда у нас теряется органическое вещество, нарушен процесс образования Лобильного органического вещества, и происходит замена двувалентного кальция на одновалентный натрий и калий в почно поглотительном комплексе.